Его не было дома неделю. И когда вот он услышал обо всем об этом, он говорит мне, мама, я приеду, заберу вас. Я же сынок, побудь в Киеве, потому что идут уличные бои. Я уже видела тут технику их, этих нелюдей. Он сказал, что он к приедет. И потом я слышу, стреляют. Я же уверена, что его нет. Закончили стрелять. А я его набираю, набираю, набираю, набираю. Тут берет телефон, включился. И я кричу, сыночек, сыночек, а мне говорит сосед. Напротив них машину расстреляли. Говорит, нет, сыночка, нету. И я выскочила, побежала и увидела этот ужас. Максик сидел в машине, ему попал снайпер в середину лба -лба успела выскочить, она сзади сидела за Максом и успела выскочить за машину, но ей перебили ноги. Обмывал отец, одевал отец, помогали вот соседи те напротив, которых убили Саша и его сын Леша, двое маленьких худеньких копали могилу на три человека, конечно сейчас в страшном горе в диком горе, это невозможно. Я приду немножко в себя, где, где угодно, что угодно. Я готова писать, говорить, выступать, потому что не как-то. Я вообще-то из Донецка, дончанка. И я в четырнадцатом году вынуждена была уехать, чтобы сохранить жизнь Сергея. Ему было тогда 14 лет. Я приехала, и он тут поедет. Ну как это так? Ну как это так? Ну как это